Да, спасибо, что вы сегодня в пятницу, в этот летний вечер с нами на связи. Я хочу сразу сказать, что вы не ошиблись, и Алена Жупикова не изменилась так кардинально за это время. Алена отдыхает, даже такие энергайзеры, как Алена Жупикова, фаундеры компании Кагру, выходят в отпуск. Поэтому на этой неделе лайфтоки веду я. Меня зовут Лана Миченко, я программный директор компании Кагру. И я с удовольствием сегодня проведу этот пятничный вечер вместе с вами, с людьми, которые влюблены в маркетинг, влюблены в управление клиентским опытом. И мы сегодня собрались для того, чтобы лучше понять, что происходит с сегодняшним потребителем, как он будет свести себя в будущем как он будет себя проявлять, какие он мессенджи, какие он челленджи задаст современному маркетингу и, естественно, людям, которые непосредственно находятся на первой линии клиентского опыта, клиентского сервиса. У нас сегодня в гостях человек, который не любит слово «уникальный», но мы позволим себе такую шалость. Пожалуйста. Дмитрий Розенфельд — это выдающийся действительно уникальный маркетолог в Украине, он преподаватель многих бизнес-школ в Украине, действительно очень любим. И маркетологами, хотя он правдоруб, хотя он э, такой интересный эксперт, который всегда говорит правду. И иногда после его выступлений становится больно. Но у людей, которые слышат Дмитрия, который рассказывает вещи правдиво, не рассказывая сказки про белого бычка, возникает очень правильное желание исправить ошибки, и сделать свою работу правильно, то есть не рассказывая себе сказки, без иллюзий, видя конкретные вещи, выполняя конкретные вещи, исправляя ошибки, которые уже были допущены. Итак, Дмитрий Розенфельд у нас в эфире. Здравствуйте, Дима. Добрый день, здравствуйте, друзья. Да, рада, что вы с нами. Спасибо, что вы этот час посвящаете нам. Рады, Спасибо. что мы сегодня услышим действительно экспертные вещи. Мы сегодня услышим действительно э, такое развенчание мифов. А ну, вы еще не знаете, что, что вы услышали? Ну, мы ждем, мы ждем от вас этого. Итак, Дмитрий Розенфельд, действительно уникальный, выдающийся, один из самых выдающихся маркетологов в Украине. Преподаватель бизнес-школ, основатель Розенфельд-офис. Человек, который делает этот маркетинг и клиентский опыт в Украине, ну, с человеческим лицом, делает его прогрессивным. Дима, вам слово. И первый вопрос который я хочу вам задать, он касается иррациональности поведения, вообще человеческого поведения и потребителя. И этому и рациональному поведению, импульсивному, даже сейчас посвящают свои работы те, кто получает Нобелевскую премию. Так вот вопрос, а что происходит с потребителем, как он себя ведет и как он будет себя вести вообще, что от него ожидать, какие коленцы он выбросит. Добрый день, друзья. Прежде всего, хочу спасибо сказать всем тем, кто нас смотрит. Спасибо сказать, что... Спасибо за то, что меня пригласили. У меня есть всегда своя четкая позиция, моя следующая позиция, что мы медленно-медленно спустимся с горы как бы и посмотрим на все стадо. То есть моя позиция всегда такая, что надо всегда плыть против течения. То есть мне неинтересно идти в маркетинге туда, где пошли все, Потому что, когда они туда пойдут все, я вот оглянусь и возьму свой маленький кусочек, и его полностью обработаю и захвачу. Поэтому все, чем я занимаюсь, это я ловлю те самые моменты, в которых а, хайпы, а, именно хайпы, это не тренды, это липовые тренды. Так вот, поэтому я всегда вот играл роль такого адвоката дьявола и всегда пытаюсь идти против привычных вещей. И вас этому постараюсь научить, меня как бы называют так в последнее время маркетологом мафии, потому что я работаю с очень странными и разными людьми, но вот как бы мышление ценится а, непривычно, и про непривычное мы сегодня поговорим. Итак… Когда меня спрашивают, как, как изменится там э, э, за клиентский опыт, бла-бла-бла, красивые слова, воронки, переворонки, коронавирус, не коронавирус, я вам скажу. Да. Народ, ищите всегда фундаментально то, что не изменится. Фундаментально, мы будем жрать, мы будем писать, мы будем болеть. Мы будем любить, знаете, кто может за любовь, кто не может уже за дружбу, да? А вот, значит, мы будем с вами какие-то фундаментальные вещи делать. То есть мы как-то охраняем своих детей, строим, я называю это для своей семьи, я называю, что я строю рай внутри ада. Поэтому не смотрите на клиентский опыт, не смотрите на эти новые фентифлюшки, чат-боты, бла-бла-бла, искусственный интеллект. На самом деле интеллект, блин, либо есть, либо нет. Поэтому искусственно он или натуральный, это как сиськи, они искусственные или силиконовые, но они красивые в любом случае. Вывод, Что ищите всегда фундаментальные. Это значит, что в любом поведении есть фундаментальное. Что такое фундаментальное? Секс, страх, алчность, там, гордыня. То есть есть вот какие-то вот, вот вещи, которые, что были у римских патрициев, что у первобытных людей, что там у Адольфа Хитлера, что у Дима Эльзенфель. Поэтому стройте в такое нелегкое время, сейчас коронавирус, не коронавирус и тому подобное, опирайтесь на базовые вещи. Благодарю. Отлично. То есть мы говорим о том, что человека... И задавайте вопросы, потому что я хочу видеть ваши вопросы, я буду отвечать на ваши вопросы, потому что то, что я знаю, мне и так неинтересно. Мне интересна ваша мысль. Поехали. Ждем ваши вопросы, да, пожалуйста, будьте активны в чате, с удовольствием зададим их Дмитрию. В, в продолжение, Дима, то есть вы хотите сказать, что люди все равно используют рефлексы, да, действуют по своему такому рептильному лимбическому мозгу, действуют как бы в силу своих рефлексов и проявляют их в своем поведении. А вот okay. нейромаркетологи yeah. говорят, что в состоянии стресса люди будут э, с трудом э, познавать новое, то есть с меньшей готовностью. Поэтому какие-то новые фишки, которые раньше маркетологи и эксперты по клиентскому опыту использовали очень широко, не будут иметь такого успеха. А я вам цель кажу. Вот я вам и кажу: что держите за фундаментальное. Держите за фундаментальное. Вот смотрите: на самом деле, люди это животные, точно такие же животные, да? А, поэтому. У нас действует один принцип. Вот в это вот нелегкое время у нас есть один принцип. Своя стая, чужая стая. Ты член моей стаи, ты член чужой стаи. Самое хреновое, что мы любим, не любим, это когда тебя изгоняют из стаи. Какой-то придурок меня недавно на меня пожаловался и заблокировал меня в Фейсбуке на 30 дней. На 30 дней. Я себя чувствую выгнанным из стаи. Стая идет, я рядом, меня не пускают. Поэтому на самом деле получается, что а вот это свой-чужой, вот это то, что работает. А будет оно чат-ботом, не будет, оно будет с вертикальным взлетом или оно будет со стразиками, это хрень, это не важно, это мишура. Но смысл в том, чтобы действительно по-прежнему животные и вот это доминантный совет, не доминантный совет, кто из нас лидер, ведущий, ведомый, это все хрень на важную штуку. Спасибо. Дима, вопрос поступил. Что делать маркетологам? От чего этот вопрос не вижу? Он как-то не у меня, не отображается у меня вчера. Наверное, нет. не отображается. А что делать в этой ситуации маркетологам? А что маркетологам делать в этой ситуации? В этой ситуации есть два варианта. Три. Два варианта и совет. Первое. Собирайте деньги. Приходите к Дмитрию Александровичу. Он вас всему научит, потому что я беру сейчас как бы ну, последователей и с ними работаю. А, то есть я их учу такому необычному маркетингу. Да блин, в маркетинге нет ничего кроме здравого смысла. Тоже мне бином не тона. Сейчас все расскажу. И второе, что делать? Ни в коем случае не читать бизнес-книги и не читать ничего по маркетингу. Ни в коем случае. Это вред. У вас есть вот здесь вот башка, и эта башка на самом деле – со здравый смысл. Вам надо заниматься не тем, что искать какую-то волшебную таблетку, а реально смотреть за поведением людей. И реально заниматься тем, чтобы не дать себе заморочить башку и свой здравый смысл тоже. Теперь чем заниматься непосредственно маркетологу? Маркетологу надо заниматься сейчас только одним. Надо заниматься тем, чтобы найти дешевый канал, как показать вашей аудитории себя таким, каким вас они хотят видеть. То есть, грубо говоря, если там а, где встретить Роберта Денира, чтобы показаться ему в зеленом платье и в красных туфлях, так как мы знаем, что он любит баг в зеленых платьях и красных туфлях, то есть если мы знаем, каким они хотят нас видеть, то нам надо перед ними такими предстать самым дешевым способом. Вот в этом и сфере. Замечательно. Спасибо. Угу. То есть найти такую эрогенную зону в сознании клиента. А, тогда Стоп, бы... машина. Я вам расскажу, знаете, никому не расскажу, только вам расскажу. Вот слушайте сюда. Вообще, вы напишите, вам интересно то, что я рассказываю, Неинтересно интересно то, что я рассказываю. У вас подача не очень смущается. Правдивая, прямая, привольная. Вот смотрите. Вот что они там пишут. Если они будут плохо писать, я сейчас выключу. Ставят плюсики, Дима. Ну хорошо, смотрите, народ вот смотрите а, у меня есть теория по которой я работаю со своими клиентами это теория из, из естественных магнитов то есть грубо говоря вот нам кажется вот представьте себе что там вот я сейчас живу я в Израиле сейчас живу а мы застряли на карантине в Израиле и вот там допустим рядышком большой порт и военный порт, и гражданский. И вот там заведение для моряков. Вот казалось бы, заведение для моряков. Возьмешь украинского маркетолога, он вот, скажет: о, мы везде поставим круги, там морская тема, там ля-ля-ля, там море, там нахрен морякам это морская тема. Они ее видят с утра до ночи. Им нужно там бабы и котлеты. То есть, грубо говоря, не надо все время пытаться тем, кто в этом находится, все время давать то, в чем они крутятся. Перевожу человеческим языком. Барышни ищут мужчин. Мужчины ищут барышей. То есть, например, там курсы а, вождения нужны тем, кто не умеет водить машину. Тем, кто умеет, уже не надо. Он уже моряк. У него и так и вот этих там, я не знаю, канатов и спасательных кругов, до фига. То есть, английский учит тот, кто там не, не знает английский. То есть, грубо говоря, есть естественный магнит. Воду надо продавать тому, кто хочет пить. То есть, если я люблю мотогонки, и я там мотогольщик, мне не надо строить ресторан с мотоциклами, там, фотографиями. У меня это будет так дохрена, меня это окружает. Мне надо, наоборот, дать что-то другое. Вот люди сейчас они не хотят вот этой темы, в которой они же и крутятся. То есть, если ты там любишь компьютерные игры, тебе не надо везде вешать фотографии компьютерных каких-то игр, там, я не знаю, кресло в виде компьютера и так осточертел. Вывод. Людям сейчас нужны естественные магниты. И это важно. Поехали. Есть вопрос, Дима, а как предвидеть поведение клиентов? Как предвидеть, как наблюдать за ними? Какие инструменты вы можете предложить? пишут супер, то есть ответы ваши очень нравятся. А почему я что-то вижу, что-то не вижу? Мне это не нравится. Мне хочется видеть все. Можно я посмотреть. сейчас попробую сделать, чтобы вы видели, но буду вам да, читать, пожалуйста. модерировать. Нет, Хорошо, не... но мне я хочу, я хочу их видеть. Хорошо. Да. Как Значит, наблюдать так, за поведением клиента? Как, как, как предвидеть? Теперь слушайте сюда. Только никому не рассказывайте, что я такое сказал бы, меня тут загноят. Первое. Мар маркетинговое исследование – это зло. Никогда не занимайтесь маркетинговым исследованиями. А теперь перевожу человеческим языком. Не занимайтесь этими фокус-группами, опросами, социологическими исследованиями. Я вам расскажу почему. Потому что, помните, как в фильме «Три мушкетера»? Для графа Делла Ферра это слишком мало, а для пустого АТОСа это слишком много. Угу. Так именно, перевожу человеческим языком. Вам плохое социологическое исследование, маркетинговое исследование, нахрен не надо. А хорошее, очень дорогое. Если исследование стоит меньше десятки долларов, оно будет фуфловым. Как это происходит? Приходит нам надо изучить аудиторию. Ну давай там. Нам надо провести исследование. Меня так куда учили там, маркетологи. Ну давай, в книге написано. Ну давай. А сколько стоит? 10 штук баксов. Сколько? Да ну нахер. А сколько? Ну давай, 40 тысяч гривен. Хорошо, кого-то вот найдем. Находят они кого-то за 40 тысяч гривен. За 40 тысяч гривен вы маркетинг следует, я получу, что что такое. Давай напишем, что у них там база 500 клиентов. Нет. 600. Ну давай. 620. Вот нафиг вам такое исследование. А хорошее стоит десятку денег. Теперь у меня вопрос. Чем вы должны заниматься для того, чтобы отбить эту десятку денег только за исследование? Народ, исследование еще надо поставить, задать правильные вопросы, нанять какого-то социолога, который сделает репрезентативную выборку, Там до хрена всего. Поэтому тут либо делать хорошо, либо не делать вообще. Иначе получится, какой-то этом говорит, Дедушка Говорит, дедушка, а правда, что ты говорит, во Вторую мировую войну говорит, подбил 20 а, немецких самолетов? Он говорит, ну, внучек, не так, чтобы подбил, но, так скажем, не недозаправил. Поэтому это у нас получится тот самый случай, что вы и бабки спалите, и нормального исследования не получите. Поэтому, если вы там Japan American Tobacco, или там Philips, или там, я не знаю, Apple, то вы можете играться в эти игры, потому что у вас цена вопроса большая. А если вы компания Василек Инкорпорейт, то э, вы, вам просто это не ваш уровень, вам не надо таким заниматься. Потому что, если вы правильно выработаете гипотезу, а гипотезу, я вам сейчас расскажу, как вырабатывать, то э, вы меньше ошибетесь, у вас будет меньше статистическая погрешность и ошибка, если вы себе просто, грубо говоря, с здравым смыслом это придумаете, чем вы сделаете, фуфловый Исследование. Исследование. Угу. Задавайте вопросы. Да, ждем пока вопросы. Немножко вы, видимо, так напугали наших участников. Ждем ваши а, вопросы. А напугал? Я могу сейчас так понежнее рассказать, что ваши эффективные решения должны быть эффективны, чтобы они всегда были эффективны для ваших клиентов, которые должны быть эффективны для вас. Можно это? так? Ну, мы же за правду, да, мы за Давай. развенчание мифов. Дима, а что делать лакшери брендам сейчас? А, что делать лакшери брендам? Лакшери брендам, во-первых, лакшери бренды во-первых, мы абсолютно неправильно понимаем, что такое лакшери То есть, знаете, называется, Сара, то, что мы с тобой называли оргазмом, на самом деле оказалось пасмой. Это тот самый случай. Так вот, у нас слова премиум, делюкс, лакшери и там тому подобное, мы это объединяем как бы, это для нас одно и то же. На самом деле это все абсолютно разные вещи, совершенно разные вещи. Между ними иногда провод. Поэтому у, то, что вы называете лакшери брендов. У них есть своя четкая аудитория. Если человек покупал а, каждую новую сумку Гермес, которая стоит от 8 тысяч евро, то он не перестанет покупать эту сумку, потому что у него нет денег. То есть а, тот, кто себе мог позволить, он себе и позволял. Но есть как бы верхняя ценовая какая-то аудитория, там премиум какой-то сегмент, да? который там действительно сдувается а, то есть а, нижний уровень небожителей вот а, надо работать там с лояльностью там короче дофига всего вот короче если чем выше уровень тем меньше его вообще что-то касается как покупали там я не знаю там 12 rolls ройсов в месяц там, в калифорнии так их и покупают поверьте мне ну там ну, 11 да. а вот а, пока толстый сход вот этот тонкий сдохнет да? Так это тот самый случай. Вывод, что если вы действительно сейчас торгуете в более дорогой ценовой категории, там, отель, допустим, там, 5 звезд, да, и у вас есть проседание продаж, вам надо где-то накопить тысяч евро и позвонить Дмитрию Александровичу. У меня, на самом деле, придете ко мне, я все сделаю. Но проблема, если без шуток, в том, что тут нет такого четкого ответа, тут есть определенные несколько складовых, которые одновременно должны выполняться для того, чтобы вы восстановили прошлый уровень. В рамках этого эфира это сделать невозможно. Понимаю. А, вот это... ск... а тренд да. псевдоаскетизма, который стал ну, достаточно таким модным в 2019-2018 годах, а что с ним сейчас? Это, как вам сказать, это золото дураков. Это для бедных. То есть это вообще новая тенденция, которая идет следующая, что, знаете, нам говорят, вот убил Гейтс, там такой простой, стоит в очереди в магазине, там в джинсах и в черной маечке, или там Цукерберг стоит там в джинсах и в черной маечке, я тоже себе куплю джинсы и черную маечку. Так вот, запомни, сука, что ты будешь похож на миллиардера в джинсиках и в черной маечке только в том случае, если у тебя сколько 2 миллиарда долларов на счету. А если нету 2 миллиарда долларов, то ты просто в джинсиках и в маечке. И не более, чем рот. Поэтому для того, чтобы ты себя чувствовал в джинсиках и в маечке, у тебя должен быть счет, на котором куча бабла. А если нет, то ты просто в джинсиках и в маечке. Теперь вывод. Который говорит о следующем, что это, к сожалению, очень серьезный симптом. Позвольте вам объяснить. Это добровольное разрешение самому себе в проигрыше. Ну вот, если ты хочешь там, там ты амбициозный юрист, да, ты там, там в 2000 году, там на двухтысячном году там юриста вышел, он хотел Мерседес, золотые часы, он хотел долго он часы там все дела. И он, и он к этому стремился. И, он, и все понимали, что он объявляет эту амбицию. То он бился, потому что он не мог признать поражение. А если ты ходишь типа в рюкзачке, на электросамокатике, в черной маечке, в черных лизенце, как и там, мол, типа это, мол, фу, китч, это для шлагов, там эти Мерседесы, все золотые часы, то на самом деле это его добровольный отказ. Что если не получится, то типа не очень не хотелось. То есть можно прожить и без этого. То есть это добровольный отказ от участия в ГОМ. Вот что такое сейчас феминизм? Что такое феминизм? Это, а, знаете, вот как моя жена говорит, у меня жена красавица, она говорит, ты знаешь, говорит, что больше всего например, вот, на ненавистное мужское приставание жалуются те, кому не предстоит. Так вот, на самом деле, это, а, то есть Конечно, не хочется стоять на каблуках целый день, выщипывать, брови ходить там, блин, я не знаю, там, что там женщины себе делают, там, в общем, там, краситься, раскрашиваться, там, прически делать. Блин, это геморрой. Намного легче ходить с нечесанной головой в каком-то мешке, говорит, а я вот, принимайте меня такой, какая я есть. Потому что, вместо того, чтобы заниматься собой, давай запретим всех наоборот, которые занимаются собой. И нам так будет легче. Поэтому это добровольный отказ от гонки. Грубо говоря, а вот я не очень не хочу. И вот получается, что новое поколение, вы думаете, что они не хотят там Мерседес или Теслу, или дом в Калифорнии, пусть он весь экологический, хотят, хотят. Но они себе дают шанс сказать, а не очень не хотелось. А это то же самое. Представьте себе, как вы сидите в самолете, собираетесь взлетать, выпиты каву в видне, да, угу. а тут раз такой пилот проходит со, со вторым этим самым, сомдирным кораблем, такие в этих самых там шлемах и с э, парашютами, они говорят, ну херозно, там вдруг не получится, да. Так вот, когда у тебя нет второго шанса, когда ты всем объявила о своих амбициях, ты будешь добиваться, а когда ты делал черную маечку и такой, ну, ну там, я как миллионер, но ты как миллионер, ты не миллионер. Ну вот такая, это целая проблема. Инфантильность – это целая проблема. Я долго могу говорить на эту тему. А вот вы, Дима, говорили о том, что intelligence-маркетинг уходит, да, и приходит ему на смену инфантильный маркетинг. А в чем он будет проявляться? Он проявляется в том, что люди не в состоянии не поставить задачу, не принять работу. То есть людям надо, чтобы оно там что-то поделалось, поделалось, и все было хорошо. А люди это руководители компании, вы имеете в виду? Да, потому что а вот что мы видим? Мы видим сейчас целое подрастающее инфантильное поколение. Что такое инфантильное поколение? Не хочет брать на себя ответственность. Оно хочет, чтобы там деньги переводили в телефоне, коммуналку в телефоне, там чат вот за него все решил, там он тут приложил там, сенсор в телефон, вот, померили давление, померили там это самое, тут же связалось с врачом. Мы это называем технологией. На самом деле это ты все время кому-то делегируешь. делегируешь. Главное, чтобы не я. Делегируешь. Главное, чтобы не я. Посудомоечная машина разбилась стрелка, это посудомоечная машина разбилась. Я не виноват. Да? Так вот, холодильник не запипикал, там что там дверь не закрыта, это виноват в холодильник. да, сгорел комплекс. То есть, грубо говоря, мы все время делегируем, делегируем. И мы меньше и меньше на себя принимаем ответственность. Но это люди, которые и вот видите, они в этих черных мальчиках, они не амбициозные, типа, мне не надо, я не хочу новый iPhone, там я буду ходить с кнопочками. Когда человек носит часы не крутые, а там, а, вообще, не знаю, на телефоне, и говорит, мне не надо, мне но, кнопочные ноги будет достаточно. Это понты, просто другая сторона мальчика. То Были одни понты, теперь вот это вот другие понты. Просто другая страна маятника. эти люди, они рано или поздно все равно займут место свое в жизни. И они будут, хочешь не хочешь, они будут управлять какими-то компаниями, владеть компаниями, потому что просто папа ему отдал. Просто папа отдал завод, все, он остался. Он, может, и не хочет. Он хочет ездить на самокатике и пить свою смузь. Но так получилось. Папа ему отдал завод или умер, или уехал, не дай Бог. Но все равно придет на смену это поколение инфантильных. И это поколение инфантильных себя будет вести инфантильно. И мы будем видеть очень много инфантильных компаний. И я сейчас уже вижу на рынке очень много компаний, которые себя ведут очень инфантильно. На этом я неплохо зарабатываю. А какие признаки, Дима, инфантильной компании? Хотя бы несколько. Не скажу. Это мой кусок хлеба. Дальше. Поняла. Еще вопрос. Игорь Гуд, вы, наверное, знаете этого эксперта. Он сказал, что в будущем оффлайн будет достоянием богатых, а бедные люди будут использовать только онлайн, виртуальную реальность, ну, например, в походах в музеи, в путешествиях. Как вы смотрите на этот вызов, на этот челлендж будущего? Ну, во-первых, это не он сказал, но не важно. Значит, это все это понятно абсолютно, потому что когда персональные отношения всегда стоят дороже, то есть в самых дорогих автомобилях часы стоят аналоговые, да, то есть это признак какой-то эстетизма, там ручка дорогая или что-то, то есть чем больше, никто не хочет разговаривать с ботом, никто не хочет разговаривать с роботом, все хотят поговорить с человеком, и я специально являюсь владельцем на Украине дорогих а, кредитных карт, а, только для того, они мне нафиг не нужны, я за них кучу бабок за службу в месяц, только для того, чтобы у меня был персональный банкир, которому можно было позвонить и поговорить голосом, да. Вот, или там я плачу кучу бабок за телефон, этот, ну, мобильный, только для того, чтобы я мог разговаривать с роботом, с человеком. То есть люди не хотят, когда себе могут позволить, они хотят персонифицированную стрижку, они хотят персонифицированного какого-то ассистента, и сейчас это на самом деле, мы просто не понимаем, но огромный двигатель вот этого расслоения, на персонифицированное человеческое обслуживание и на всех остальных, как черная масса, происходит в медицине. Чтобы вы понимали, что это двигает медицин. Вот, вот весь интернет и все компьютерные технологии, кому обязаны, рассказывайте лама, вы знаете, чему обязаны? Чему? Они обязаны порно. Угу. Все компьютерные технологии и интернет развились от того, что люди смотрят порно. Все компьютерные шлемы, такая скорость интернета, небо было бы порно, мы бы сейчас бы еще по телефону зазванивались вот так вот там этими моделями. Охотно верю. Так вот, порно стало двигателем интернета. Точно так же, как сейчас медицина является двигателем всех технологий и расстоянием общества объясню, потому что практически расшифрован геном человека. И в течение ближайших пяти лет фармкомпании будут работать непосредственно конкретного человека и делать непосредственно лекарства для него, для его особенности организма. И это есть уже. У меня есть клиенты в Америке, компьютерщики, которые тратят 300 тысяч долларов в месяц, потому что они хотят жить вечно. И они купили всхлаченный <coughs>, завод фармацевтический и две фармацевтические компании, несколько человек просто, частных лиц, которые это все работает только на них. И делают все они еще молодые люди, и они решили, что они будут жить вечно. Ну, это Сценарии э, да, вкладываются, да. да. Становится реальностью. Становится реальностью, как сейчас уже очень много делается персонально под тебя, и сейчас уже пытаются вырастить кусок печени, пытаются вырастить кость. Это все будет в ближайшие пять лет. А ну, вот так. это станет достоянием маркетинга? Маркетинг будет это использовать? Это станет достоянием самых богатых в начале. И только доступно для некоторых стран мира. И это будет опять-таки расслоение, идет большое расслоение. То есть, конечно, то есть и маркетинг расслоится. То есть будет какая-то прослойка, которая сверху. То есть фильм Лизиум ⁇ это абсолютная реальность, которая нас ждет. Просто в конце, для того, чтобы обычные американские тинейджеры и те, кто заплатил 5 долларов за билет в кино, потом не рыдали, не пошли домой, не застрелились, в конце в фильме устроили революцию, все ворвались на Элизиум, матросы и революционно настроенные, там, типа там, революционеры, и там типа победили. Но на самом деле ничего подобного не будет. Поэтому будет очень большое расследование между этим. И а, маркетинг обслуживает и тех, и других. Угу. А, прислали нам Facebook. Ухарари, да? вы абсолютно верно. Угу, да, да. Угу. Дмитрий, вопрос нам прислали в Facebook. А как сейчас вместе работать с маркетологом и тем, кто управляет клиентским сервисом? Ну, то есть мы, может быть, лакшери бренда уберем. Вот что сейчас им делать? Как им сотрудничать? Одного уволить. Кого именно, боюсь спросить? Ну, решать вам. Все равно. Послушайте, в маркетинг. И в клиентском опыте нету ничего экстраординарного, нет какой-то таблетки или нету сейчас ничего того, чтобы я вам что-то открыл новое. Я вам рассказывал 32 минуты. Ни хрена нового я вам не рассказал. Вы это все и так понимали. Может, я структурировал, может, я это вытащил на поверхность, может, я показал по другим углом. Но, блин, ничего кроме здравого смысла я не сказал. Поэтому маркетинг – это здравый смысл. Посмотрите на всеми нами любимого Михаила Жванецкого. Он что, выдумывает шутки? Ни хрена, он их просто подсматривает, это наша жизнь. Мы просто подсмотрим, я смотрю на то, что происходит. Вот я смотрю, например, просто, может, я смотрю в большие места, чем это делаете вы, но я смотрю, например, а какой сейчас самый быстро развивающийся товар в Корее? Вы знаете, дуля с маком. А Дмитрий Александрович все знает. А именно, это памперсы для взрослых. А теперь ответьте мне, почему тест на сообразительность Так вот, на самом деле нет уже четких специальностей. Это пиарщик, это рекламист, это там, там, я не знаю, офицер по клиентскому опыту. Похрен. То есть сейчас все маркетологи. И э, врубайте здравый смысл, и не, и не читайте никакой бизнес-литературы, не смотрите никакие хайпы, не слушайте никого кроме меня. Еще Андрюху Худли хочу слушать, он тоже. Вот и не ведитесь на эм, на вот сию, вот эта вот херня, вот эта маркетингом ум умер там, типа, вот не читайте это все, это все, блин, все это от лукавого, фигня, это все, при этом и Здравый смысл. Давайте дальше. Дима, вопрос такой, э, тоже от управляющих клиентским опытом пишут, что люди... Наоборот, Подожди, стали... здесь хороший вопрос, как использовать эффект порно, эффект того, что он двигатель прогресса в маркете. Отлично. Смотрите, вот есть такая хрень, которая называется фудпорно. Фуд, фуд. И да, фуд порн. Uh -huh. Это когда в меню у тебя фотографии, там классное мясо, ветки, то есть ты жрешь глазами, да, барышню пожираешь, да, в общем, и а, вот ждешь глазами, то есть, грубо говоря, голодного насытить. Вот этот эффект порно, это голодного насытить. То есть вы должны найти, для кого вы естественный магнит, кому вы нужны, вот кто сейчас думает, ну, сука, вот нужен мне маркетолог, великих, где же этот Росинкелев, где он, где он, вот кто сейчас, на земле 8 миллиардов человек, ну неужели 10 человек таких нет? Есть. Вопрос, как их найти? Давайте дальше. Повторяю, вопрос о сервисе, вопрос. То есть, существует мнение, и многие видят это на практике, что клиенты стали социопатичными, то есть, они наоборот не хотят каких-то контактов в точках взаимодействия с брендом. Они, наоборот, хотят меньше контактов. Что с этим делать? А вы говорите, что люди хотят персонализацию, хотят личного общения. А, это значит, что у вас что-то хреново. То есть, если они хотят меньше общения, значит, чего-то им там не нравится. То есть, а, вот опять-таки, если я люблю свою жену, я пытаюсь с ней быть рядом, целовать, обнимать, заботиться. Если не люблю там, я не знаю, когда меня там обижают, я туда не ходю. Поэтому вывод. Нам кажется, что они социопатичны, а на самом деле мы просто не подобрали ключ. Я понимаю, что есть какое-то количество там пацаватых интровертов, которые ходят, я не знаю, компьютерчики в 40 лет ходят в розовых тапочках. Там. Ну, но это, я не думаю, что целевая ваша конкретная аудитория, там вот такие вот социопатичные люди. Ну, ну 5%, их, а на самом деле полпроцента. И того нет. Но если вот вы видите, что как бы э, есть какая-то такая социопатия. То тогда... Знаете, кто-то, я где-то читал, что если вы там э, э, как-то так... В общем, короче, перед тем, как винить себя, сначала убедитесь, что вокруг не мудаки. Вот это тот самый случай. То есть перед тем, как рассказывать, что он социопат, сначала посмотри, что у тебя не воняет из-под мышек. Понимаете? То есть может что-то у тебя. Не верь в таких социопатичных людей. Рассказываю почему. Вот смотрите. Я понимаю, поколение Альфа, поколение З, все сидят за компьютером, это культуральная реальность. Но фундаментальные ценности, на самом деле, про которые мы сначала говорили, мне говорят о другом. Если 50 тысяч лет человек сбивался в стаи, сидел в пещере у костра, там ходили динозавры, и они там какие-то наскальные живописи, там они что-то рисовали и разговаривали, то я не думаю, что вдруг он захочет вот, быть, раз и все стали социопатами. Не верю в СССР. Поэтому я думаю, что что-то все-таки там у вас такое в коммуникации с ними, что он думает, ну да нахер, лучше там чат напишу. А если это офлайновый, например, магазин, и люди проявляют дефолтное поведение? Ну, вот не они... хочет, ну, что-то ну, у меня тоже такое нравится, у всех такое есть. Но ну, не нравится, не хочу туда заходить, высокомерно себя ведет человек, или там, я не знаю, там, ну, там, наоборот, навязчиво. Давайте я вам хохма, вам интересно, то что я рассказываю, вообще напишите. там. Мне будет приятно. Короче, когда-то давным-давно, мне надо было купить телефон, очень нестандартный там CDMA, не GSM, а CDMA. Я был в Америке, и мне сказали, что он продается в одном магазине. И я зашел в этот магазин, и там вот вся стена была в телефонах, были тысячи. И стоял такой чувак, такой с усами, такой красавец-продавец один. И я ему на ломаном английском языке что-то рассказывал, что я из Украины, приехал, мне нужен этот телефон, там такой специальный, его же нигде нет, в Америке тоже ЖСМ. Он абсолютно молча, не дрогав, меня выслушал, а потом мне сказал. Раз в год приезжает один мудак и спрашивает у меня об этом телефоне, что к такому человеку нужен этот, этот телефон. Этот телефон у меня на всякий случай есть. В этом году это ты блестяще блестяще поэтому в этом году это ты так вот на самом деле вот отношение вот этот танец продавца вот вы же знаете иногда вот знаете вот это вот шестое чувство ты меняешь какую-то шмотку и проходит какая-то парышня смотрит на тебя такая и ты купил и ты не купил она слова не сказала. Она просто как мимо как мимо шкафа. Но ты купил или не купил? Поэтому офлайн или онлайн это зависит от микро, вот это вот микро-бихевиористики, которые я и занимаюсь. Угу. которые я угу. и занимаюсь. Да. Вот эти вещи, которыми я занимаюсь. Самое интересное, что бывает: как полувздохом повлиять на принятие решения. Я этому посвятил 10 лет. У меня эта компания занимается. Супер. Имейте в виду, кто нас. Слушает. Потребительская, да, потребительская бихевиористика называется. Угу. Запоминаем и фиксируем это. Дмитрий, вопрос вот еще у нас есть. Какие ошибки в персонализации допускают бренды? Ошибки в персонализации. Я понимаю. Очень сложный вопрос и спасибо за вопрос, клевый вопрос. Например, меня бесит, когда меня называют на «ты». И меня бесит, когда со мной разговаривают, как с малолеткой. Э, там, эй, чувак, там оторви, спекотный лита 2020. Какой у тебя, сука, чувак? У меня три высших образования. Поэтому, когда ко мне неправильно обращаются, но то же самое, если я обращусь к кому-то, что ждет, эй, чувак, горячие телки в нас, а он к нему обращается в мидрестивый государь, и вот тоже это раздражает. Поэтому вот эти вот тонкие материи, как ему обращаться? Потому что вы должны правильно выбрать амплуа общения. Как, а вот я сейчас с вами играю в амплуа, на самом деле, фокусника, который раскрывает секрет. Я вам рассказываю, вот видите, у меня там кролик из шапки, вот кролик, вот, вот никто вам не расскажет, а я вам расскажу. Я с вами выбрал такой амплуа. Почему? Потому что я себе в Израиле, а жена с ребенком уехали купаться, я сейчас тоже к ним поеду. Вот такое вот. Да, я в какой-то майке. Был бы я сейчас в бабочке, я бы вам бы кидал бы тут понты, там, типа, ребята, Ля -ля". Я бы был бы в позиции эксперт. То есть, это та роль, которую ты выбираешь человеком. Я вас не знаю, я не знаю, кто вы. Я сижу, смотрю тупо в камеру. Но мне кажется, что Открытый диалог, когда вам скажу правду, это самая выигрышная позиция. Если бы вы сидели здесь и здесь, и скажете, боже, с кем я так разговариваю, елки-палки, может, я неправильно выбрал это амплуа, но у меня нет выбора, я не знаю, кто вы, но когда это ваш бизнес, вы знаете, кто ваши клиенты, и самое правильное, это выбрать амплуа, тогда ты сможешь нормально перифицировать, там, эй, подружка, пошли потанцуем, зажжем. Или, там, Людмила Николаевна, там, а как вам, блин, там, это глубокая идея? Правильно выбрать а, вот это вот аплуа, кто вы для него. Напишите, пожалуйста, мне кажется, что я вас немножко, ну, слишком, как бы, провоцирую, мне кажется, что может не зайти эта манера, я перед вами заранее всеми извиняюсь, что я так провокационно себя веду. Но мне хочется, чтобы это был, мне хочется вашего вопроса, мне хочется, чтобы это был такой правдивый диалог, но если я кого-то случайно обидел или позволил себе что-то для вас неприятное, я прошу прощения, я вот такой странный человек, вот и у меня и маркетинг. Я благодарю вас заранее. Спасибо вам за эту эмпатию и за экспрессию. Пишите, пожалуйста, ваши отзывы здесь, вот в чате, потому что Дима очень хочет видеть и ваши вопросы и ваши отношения к его Я не вижу ваших <laughs> Да, хотя бы ставьте плюсики, пишите. Или фотки, присылайте какие-то. Тоже вариант. Дима, еще вопрос такой задали. А от чего зависит поведение, потому что вы затронули тему бих бихевиористики, зависит ли оно от принадлежности к какому-то поколению или это сугубо майндсет? Я думаю больше про поколение, больше про воспитание. Понимаете? Ну вот, например, ну вот, уже такой старпер, как я, я не могу когда незнакомый человек меня называет на ты, меня это бесит. Да? Или там даже, ну вот я, если там с вами ругаюсь переписки, я тебя либо, я пошлю, либо напишу вы с большой буквы. вот. А когда спишут вы с маленькой буквы, так как будто нас много. Ну вот, и вот, вот э, такие уже стартеры, как я, они с этим заморачиваются. А молодые не заморачиваются. Я, например, ужасно реагирую на ошибки, когда делают ошибки, э, ну, грамматические. Это меня бесит. Mm -hmm. И вот свойство стартера бесит все больше и больше. Я как старый вот этот дед, вот это, вот это молодежь пошла не так. Вот. То есть, грубо говоря, с такими, как я, поцами старыми вообще не работайте. Работайте с молодыми. И бабла у них сейчас уже, ну, ну вот у меня еще есть, а у молодых уже тоже есть. Давайте дальше. Вопрос про стратегию сервиса. Как держать баланс между сервисом и доходностью, то есть зарабатывать на сервисе. И знаете, приводим в пример э, историю, которая была описана в книге «Доставляя счастье», когда один из менеджеров, ну, около 10 часов, по крайней мере, так книга говорит, разговаривал с клиентом. Вопрос был плевый, то есть, как купить какую-то пару обуви, видимо, по ходу решали еще какие-то вопросы. То есть, вот беседа была 10 часов, продали одну пару обуви. И что? Вот чтобы что? Знаете, встречаются Рабинович с Хаймовичем, и Хаймович, вы знаете, я, говорит, мне Яша сказал, что он за ночь может с, 10, с женой 10 раз. Он говорит, боже мой, ты что, говорит, ну, представляете, 10 раз, он, говорит, он вам сказал, говорит, да, говорит, так и вы говорите. Я не то, что не верю в 10 часов. Ну, ладно, в общем, короче, не читайте бизнес-лидературу, это херня. Этого всего не бывает, все ерунда. И кто ну, вы 10 часов, ну, вы взрослые люди, бляха-моха. Мы сидим в 21 веке, 10 часов, а пописать он не захотел за 10 часов. Ну, то есть, ну, не верьте, вам вешают лапшу, и вот из этой лапши состоит вот все эти истории дебильные. Я проверял кучу этих историй, это все неправда. Но, правда одно, то, что сервис – это хреновина, которая а, помогает зарабатывать. То есть, а, когда а, у вас хороший сервис, вам хочется возвращаться. Это повторные продажи. Поэтому, если вы, вы, вы, вы вот супер какую-то репутацию себе выстраиваете, вот смотрите, давайте так: моя бабушка покойная умерла в 92 года. И она 50 лет просидела на одном рабочем месте лаборанткой по крови в 15-й больнице в Киеве. Вот человек 50 лет просидел на одном рабочем месте за микроскоп. Сейчас такого нет. Сейчас, если ты за пять лет поменяешь 3 места работы, поэтому когда ты в 1950-х, 60-х, 70-х, 80-х ты торговал обувью, то ты понимал, что ты, сука, этой обуви будешь торговать до гробовой доски, пока тебе в этой же обуви, только белого цвета, не положат горизонтальный яр. А сейчас такого нет. Ты не будешь с этим вот таком 10 часов разговаривать. Почему ты поймешь, что завтра ты будешь продавать автомобили? А не автомобили, так будешь заниматься там, я не знаю, уроками по маркете. А не уроками по маркете, будешь продавать лампочки. То есть грубо говоря, сейчас уже нет такого, что если ты с ним поссоришься, то на этом твоя вся вот жизнь она вот пойдет по другому пути. Не пойдет. потому что ты не знаешь, почему вон собака? А я вообще тебя увольняю, иду заниматься чем-то другим. Даже если вы владелец, то вы все равно понимаете, что верность того, что ты будешь этой обувью заниматься через 20 лет, 10%. Угу. Дима, а как все-таки работать с жалобами? Вот ваше видение, как работать с неудовлетворенностью клиента, которая озвучивает, либо описывает на сайте. Вот клиент недоволен, он высказал свою жалобу, что делать? Если я накосячу, я извинюсь, поменяю, заплачу к себе ущерб. Если он надо мной издевается чисто, я его пошел нахер, быстрее, чем он мне допечатает письмо. Мне а, не нравится вот эта вот мода, клиент всегда прав, вот этот вот шантаж. А, я не считаю, что клиент всегда прав. Иногда мудаку надо сказать, что он мудак. И на других людей, ваших клиент, это может, кстати, произвести и неплохое впечатление. Uh -huh. Потому что всегда надо показать и своим клиентам, что ты с зубами. Без зуба никому не нужен. Никому не нужен. Иногда надо показать, что ты вот, тебя достал, ты ему по фейсу дал. Это очень успокаивает, поверьте мне. И кроме уважения, ничего вам не добавить. Но правда должна быть на вашей стороне. Uh -huh. То есть токсичный клиент существует? Главное, чтобы правда была аргументировать ему? Я токсичный клиент. Uh -huh. Я токсичнейший клиент. Я сейчас себе купил в Америке кроссовки, которые они, я хотел белые, они прислали серые. Я сейчас их, вот, издеваюсь над ними. Просто издеваюсь. Они мне там и деньги, и там 50% возвращают. Я издеваюсь. А знаете почему? Почему? А потому что мне делать нихер. Вот я сижу в Израиле, я поплавал мне делать дней. А на самом деле, им надо было написать письмо, что у них есть встречное предложение. Я спрошу, как они да пошел ты нахер собака. И меня это сразу успокоит. Так вот, на самом деле, токсичных клиентов устройте показательную упорку. Будет полезно. Очень интересный инсайт, Дима. Спасибо вам за него. Еще вопрос. А все остальное было неинтересно. Не, ну это, это был очень яркий инсайт, я вам скажу. Он, наверное, такой, знаете, такой, как челлендж, он немного разбалансирует людей. Потому что мы все привыкли, у нас есть хайп, у нас вот, вот, все, вот знаешь, все вот привыкли, что надо вот вино сухое, белое пить с сыром, а не с голубцом. Его надо пить с тем, что тебе больше нравится. Хоть с виноградным, блин, я не знаю, там там суфли кто решил коньяк надо пить с ливоном? Чем мне с селедкой? Чем мне кто-то взрослому зракосветному летнему кушанку начинает рассказывать, как я что-то должен пить? Пошли в задницу, у меня свои мозги. Поэтому точно так же, никого не слушайте, это ваш бизнес, и спрашивать будут с вас. Никого не слушайте, не ведите на хайпер. спрашивает, что делать со скриптами? Ну, это такой уже заезженный вопрос, но что делать со скриптами, и как объяснить руководителю, что скрипты уже, ну, такой олдскул и рудимент? Моя компания пишет скрипты, но то, что мы называем скриптом, то абсолютно уже им не является. Просто помните, гренка может стоить там, это, а круто гренка не может. может. Долларов, а круто, а не может. Да. То же самое. Короче, что мы делаем? Мы делаем такую хрень, о чем, собственно, рассказывает на шару? Э -э, нифига. Ну ладно, я вам скажу так. Значит, мы занимаемся как бы вот базой аргументации. То есть мы не то, что мы тебе пишем скрипт, вот там добрый день, там я с компанией Василекенкорпорейтед хочу там вам предложить там вложить деньги в наш инвестфонд. Да? А мы пишем. Он может говорить, как он хочет, но мы с грампенпод говорит, да пошли нафиг, вы аферисты. А у нас три варианта ответа. Он говорит, а у вас там, я не знаю, там то то а у нас три варианта ответа. А, ну, то есть, грубо говоря, мы на любой его, вот куда бы он шарик не бросил, там уже моя ракета. И получается, это такое нейтив. Человек чувствует, что с ним разговаривают не по скрипту, а говорят, мы хотим, чтобы вы там у нас открыли там счет. Да, и дальше у меня просчитано 200 вариантов по три разных, то есть матрица из 6 тысяч. Но есть и по 5000 тысяч. Что бы мне сказал, он, скажет, я уже жидов не покупаю. И что ты должен ответить? Понимаешь? А там три варианта ответа. И вот это лучше работает, чем скрипт, потому что это native. А да? что такое бихевиористика, спрашивают наши? Бихевиористика – это поведение. Бихевиор – это поведение. То есть наука о поведении. Потребительское поведение. Вот, например, а вы знаете, вот вы выбираете, допустим, там шампунь. Вы подошли к полке за тучи шампуней. А, допустим, у вас нет какого-то любимого, или который вам надо купить, а вот любимого вот сейчас нет, все равно придется что-то купить. Вот вы возьмете какой-то, посмотрите, другой 60% вероятностью, что вы все равно купите тот, который взяли первым. Вы посмотрите, ага, с ментолом потом второй, ага, без... Ну нахер с ментолом. Вот, вывод, что это наука о том, как принимаются решения. Что я должен вам такого сказать, чтобы обойти вашего внутреннего сторожа? Ой, как хорошо сказано. Вопрос э, от нашего слушателя. Вы, наверное, его тоже видите. Как работодатель, я строю отношения с персоналом по принципу. Относись к персоналу так, как хочешь, чтобы персонал обращался с клиентами. И чаще это не работает. Больше работает метод Кнута. Ваше мнение про этот принцип? Я вас сейчас сделаю иудеем. А теперь слушайте сюда. А вы знаете, друг мой, в чем отличие христианства от иудейства? Именно ваш вопрос. Христианство говорит, делает друг другому то, поступая с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. А вот иудаизм, который является на самом деле практически тем же самым христианством, говорит следующее. Он говорит то же самое, но по-другому. Теперь слушайте. Не поступай с другим так, как ты не хочешь, чтобы поступили с тобой. Поэтому, если мы все хотеть можем разного. Я, я хочу морковный сок, я говорю, на, дорогой морковный сок. Но ты можешь не хотеть. Но если я не хочу 10 ударов палками, то ты тоже не хочешь 10 ударов палками. Поэтому получается, что Попробуйте построить парадигму, Нет, я не буду поступать с тобой так, если ты не будешь со мной поступать вот так. А теперь по поводу метода кнута. Это ужасно нетоксично, ужасно несовременно, ужасно недемократично. Ну я, блин, с вами согласен. Я с вами согласен. То есть это считается, боже, классная организация, не бирюзовая, все риновались в бирюзовые организации, самоорганизация, там все, в общем, писают бабочками. Нифига. Я тоже считаю, что если человек ни хрена не хочет работать, то, значит, не умеешь, научим, не захочешь, заставить. Значит, принцип работать, ну да, работает Согласен с вами. Работать. Дима, и вдогонку вопрос про сервисный персонал. Как его сканировать на входе в компанию и можно ли сервису обучить любого человека? Я в персонале не понимаю ни хрена. Вот вообще. Для меня это темный лес. Я ненавижу всех. То есть мне кажется, ну вот мне кажется, что это абсолютно не ко мне вопрос. Я не понимаю, в менеджменте нифига не понимаю. И я не понимаю нифига в HR. Я сам не умею нанимать людей, и сам не умею. Я не в этом никак не упустил. Я в этом нифига не понимаю. А, но, видимо, кто-то понимал. Но, видимо, кто-то Ну и такой вопрос, вопрос: да, вопрос: а на что будут падки потребители в 2021 году? Можете ли вы предвидеть, как это предвидеть? На что они будут, видимо, позитивно реагировать? Смотрите. Вам как бы красивый ответ или вам честный? Честный. Если честный, то он такой, такой с душком. Токсичный. Рассказываю про человеческое. Вот раньше достаточно было, чтобы вы просто делали хорошо товар. И вот раньше там, э, там сто лет назад. Печатная машинка. Блин, она сегодня работает, как в первый день. Даже не смазанная. Сто лет прошло. Потом оно должно было быть красиво упаковано. И вот уже появился какой-то дизайн. И вот кроме внутренней хорошей составляющей, была еще какая-то эмоциональная составляющая. То есть, этот телефон, он уже какой-то там дизайнер. С него еще и в руках приятно держать тактильно, там вся фигня. Кроме смысла, еще и оформление. После этого этого тоже стало недостаточно. Уже нужна какая-то легенда. То есть, там, Роберт Дом шел по Львову, увидел, как усатый мельник там, я не знаю, варит пиво. Это все херня на на масле. Но нам нравится легенда. Сейчас и этого недостаточно. Сейчас уже у человека должно быть ощущение, что это сделано еще лично для него. Поэтому в 2021 году нам надо будет персонифицировать и одновременно с его какой-то паранойей потому что у всех такая сейчас типа коронавирусная паранойя, и вот что наш отель, он и с, э, с историей, он и современный, и с легендой, и он сервисный, и он еще лично для тебя, и все, как ты любишь, и меню подушек, и меню проституток, и меню там массажа для ног, и еще на подушке написано специально для Димы Розенфельда, и при этом должно еще, я должен верить, что вы соблюдаете все гигиенические, там, эпидемиологические правила. Но проблема в том, что пока вы это мне все скажете, я утомлюсь. Это все понимать и читать. Поэтому у вас должны быть со мной построены отношения, такие, чтобы я вам доверял, что если я вот это еду к вам, то там все будет зашибись. Поэтому возвращаемся опять к вопросу доверия, что я прежде всего должен вам доверять, а потом уже всякие дефинтифлюжи. Отвечая конкретно, с чего продавать в 2021 году, а в 2021 году продавать уверенность. Уверенность. Человеку нужна точка опоры, потому что он немножко разбещенный сейчас. Мир меняется, Европа разваливается, в Америке BLM, и он не понимает, что делать, он не понимает, как жить, коронавирус, экономический спад, политика, дайте точку опору. Спасибо, Дима. Прошел наш час. И есть еще вопрос, как можно к вам обратиться, если есть вопросы у наших слушателей, спрашивают, как можно с вами связаться, можно ли это сделать в соцсетях? Самое лучшее, это найти меня в Фейсбуке, на русском языке Дмитрий Розенфельд, и написать мне просто в мессенджер, в личку, оно мне попадет в спам, но я сегодня там через часик, или через часик, прямо после этого эфира, я залезу и посмотрю. То есть, знаете, самое правильное, кому надо там, типа, купите консультацию. Знаете, я больше всего люблю этот анекдот, когда приходят, вот это я всегда пользуюсь, и меня что-то спрашивают, а как там вот нам делать в следующем году? Я говорю, вам дать совет или консультацию? Или это а в чем разность? Я говорю, понимаете, консультация платна, а совет бесплатный. Они говорят, дайте, конечно, советы. Я говорю, даю совет, купите консультацию. Это не так дорого, так все пишите. Хорошо, мои хорошие. Значит, самое главное, вы Вам никто не нужен. Вам никто не нужен. Ни у кого нет волшебной таблетки и кроликов в цилиндре. Здравый смысл, перестаньте вестись на хайпы, фундаментальные ценности, человек все равно ест, спит и тому подобное. Фундам... Держитесь фундаментальной ценности, дайте человеку персонификацию, а, уберите от него вот этот негатив, дайте точку опоры. И все будет зашибись, никого не слушайте. Обнимаю, я Дима. Дима, Дима, Дима. Спасибо огромное, что посвятили этот час нам. Всем отличного спасибо. продолжения Благодарю вечера, вас, отличных спасибо. выходных. Дима, теплый привет Софии, вашему замечательному спасибо встречу. Вас. Обнимаем спасибо. вас, скучаем по вам до и свидания. до встречи. Огромное да, спасибо. Пока. До свидания.